Я Владимир Малышев. Здравствуйте. Сегодняшняя тема на халяву. Нередко в нашей жизни происходят моменты, когда нам кто-то что-то дарит. И мы, считая это подарком судьбы, радуемся и произносим. Мне на халяву досталось то-то. Мне в жизни не встречался ни один человек, который бы добровольно отказался от такого сомнительного подарка судьбы давайте разберемся что означает слово халява по определению когда вам что-то дарят вы владеете вещью безвозмездно а фактически по сути вам дают во времена либо в постоянном пользовании, опять же безвозмездно чужое то есть это воровство Тихое, безмолвное воровство. Нужно различать дар и халява. Дар – это когда вам хозяин, непосредственный владелец вещи или имущества дарит вам ее во временно, либо в постоянное пользование безвозмездно. Это дар. Халява – когда вам кто-то дарит чужое, не являясь при этом хозяином вещи либо имущества, и вы это считаете счастливой и очень своевременной случайностью. Вот это и есть халява, когда мы с радостью произносим, мне на халяву что-то досталось. Нужно не забывать, что у каждой вещи, у каждого имущества есть законный хозяин и владелец. Нужно помнить, что вещь или имущество, которым вы таким невероятным, удивительным образом завладели, не принесет вам счастья и добра. Хозяин тем или иным образом будет искать эту вещь. Либо хозяин, либо если его нет в живых, то будут законный наследник искать эту вещь. И если он ее не найдет, то рано или поздно эта вещь уйдет от вас, так же, как и пришла. И тоже она в чьей-то жизни может тоже оказаться халявой. Любая вещь. Что бы вы не подобрали, что бы вы не нашли, что бы вам не отдал незаконный хозяин этой вещи от шариковой ручки до бытовой техники, до квартиры, либо автомобиля, счастье вам не принесет. Запомните, оно чужое. Вы должны, кроме того, понимать еще один момент, что судьба вас за это накажет, поскольку... Такие подарки всегда оцениваются судьбой жизни. То есть эти подарки будут для вас не бесплатны. Цена порой зашкаливающая будет для вас. В таких случаях я предлагаю отказаться от вещи, попытаться найти ее, пытаться вернуть ее законному владельцу, избавиться любым доступным образом. Запомните еще один интересный момент. Если вам подарили вещь, которую вы могли бы фактически себе приобрести, то есть у вас есть достаточно финансовой возможности, чтобы эту вещь приобрести самому, тогда не стоит эту вещь принимать в так называемый дар. Не принимайте ее за халяву и лучше от этой вещи откажитесь. Если же вы не можете себе позволить купить такую вещь, у вас нет на это денег, то следовательно и не принимайте эту вещь как подарок, как за халяву. Она не ваша. Ни в первом, ни во втором случае счастья и удовольствие от этого, от владения этой вещью или этим имуществом вы не получите. Это будет временная эйфория, которая со временем превратится в тяжелый груз. Чтобы понимать, насколько это опасно, нужно знать и разбираться в законах кармы и причинно-следственных связей. Я рекомендую вам отказываться всегда от таких подарков. Нужно помнить, что у них есть хозяин, и рано или поздно эта вещь принесет вам много неприятностей. Я вам просто рекомендую вспомнить, что такое совесть, вспомнить, что такое гордость. Деликатно откажитесь от этой халявы, и вы будете жить счастливо в гармонии с Богом, с природой, со своей гордостью и совестью.